Дорогие друзья, партнеры и гости компании Fohol, добрый день, здравствуйте. И вот настало время нашей онлайн-встречи. Я специалист международного бизнес-колледжа Fohol и 呃, передаю привет из Москвы. 今天我和大家一起共同交流和学习，就是超声波探头一个美容美背的，给背部美容的一个实话展示。И сегодня мы с вами поговорим, как использовать ультразвуковую насадку, как выполнять эстетическую косметологию в области спины。那我们的经络通3.0，它是我们经络通1.0的全新升级版。 Uh, ультразвуковая насадка это uh, входит в состав БМ uh, -а нового поколения биоэнергомассажера, uh, который улучшен, который в себе такую уникальную функцию несет, как uh, воздействие с помощью ультразвука. И хочется отметить, что напомнить вам да, еще раз о том, что юно массажер нового поколения более безопасный, более комфортный, более функциональный, в чем мы уже убедились многие из нас и сегодня продолжим узнавать его функции. А то есть функционал более широким, более к большому количеству людей подойдет такой подход. Mm -hmm. И воздействие с помощью ультразвуковой насадки, если мы сравниваем эм, базовый массаж, более комфортный, да, с помощью него вы получаете более приятные ощущения. Mm -hmm. Это более научный подход а, к процессу оздоровления. В nah, этом биоэнергомассажере сочетаются два аспекта, очень важные для каждого из нас. Это здоровье и это красота. 以及现代高科技的信息结合在一起。А этот uh, этот функционал сочетает в себе знания по биоинформатике, бионике, электронной инженерии.那他把传统的手法结合在一起，那同时配上我们的能量王、我们的导入凝胶，还有我们的按摩膏，能够达到快速的通经活络、活血化瘀的这个作用。 также сочетает в себе большое количество техник традиционной китайской медицины. И впервые возможно их сочетание, такое компактное в одной процедуре. Не нужно делать большое количество разных процедур. За одну процедуру вы получаете такой же эффект, как и после прохождения различного спектра э, услуг по традиционной китайской медицине. Происходит очень эффективное ускорение обменных процессов микроциркуляции в нашем вами организме. Происходит активное выведение токсинов из организма, которые скапливаются в процессе жизни в нашем организме и а, происходит прочищение энергетических каналов, меридианов, а, в связи с чем энергия Ци, жизненная энергия, а, начинает лучше, а, быстрее и эффективнее циркулировать в нашем организме. И, считается по традиционной китайской медицине, что любое, в принципе, заболевание, имеют истоки в том, что забиваются меридианы. Поэтому, воздействуя с помощью такого способа, мы можем а, вылечиться, решить, сделать профилактику а, просто громадного спектра различных заболеваний. Многие из наших партнеров используют uh, ультразвуковую насадку в области лица. Мы с вами разговаривали, как ухаживать за лицом, как в области головы, воздействует также шеи и воздействует на лимфатическую систему. Find, more more tight, more more uh, косметологический аспект. Как происходит это воздействие? Очень улучшается после процедур состояние кожи, различные кожные проблемы, которые у многих людей наблюдаются, постепенно начинают э, минимизироваться. Наблюдается, очень, кроме косметологического воздействия очень хороший эффект при э, состоянии, которое мы называем субздоровьем То есть, когда человек еще и не болен но он как-то себя неважно чувствует, усталость постоянно, да, либо недомогание. А, у одной а, моей знакомой, которая в Китае, вот недавно она рассказывала, что образовался вот в области шеи сзади, такой нарост практически, да, уплотнение, которое можно вот прощупать, у которого многих людей на самом деле наблюдается, особенно с возрастом. по Это уплотнение, казалось бы, если незначительное, то никак не мешает человеку в жизни, но на самом деле это очень важный центр и физиологически, и энергетически, поэтому если эм, застой в этой области, то это влияет на работу и головного мозга, и всего нашего тела. Да, ей даже было не назад отбрасывать голову, запрокидывать потому что это уплотнение такой как шар небольшой он просто мешал это влияло также на ее а, передвижение например когда она шла по улице в достаточно спокойном ритме то у нее начинала кружиться голова и причина этого как раз в этом уплотнении и ее дочь обратилась за помощью к нам. И на самом деле, когда эта женщина пришла, она облакачивалась прямо стену головой, потому что ей было некомфортно стоять. Она себя чувствовала очень нестабильно. 帮他去做的调理, 一次之后, и после первой же процедуры, которую я и сделала, эти головокружения, этот дискомфорт, он прошел. А, и после нескольких процедур, да, регулярных, которые осуществлялись, этот нарост, это уплотнение совсем ушло. То есть, цена в этой области стала ровной. Из этого мы делаем вывод, что ультразвуковая насадка помогает скопленные токсины, помогает скопленные ненужные отложения постепенно, очень комфортно, ненавязчиво, можно сказать так, выводить из нашего организма. Напомню еще раз, что мы с вами прошли такие стадии оздоровления и части нашего тела, как воздействие на лицо, воздействие на голову в целом, на шею и на лимфатические каналы в области подмышечной впадины. И хочется постоянно хвалить еще и еще раз биоэнергомассажер uh, третьего поколения, потому что он просто делает чудеса, он подходит очень большому спектру людей. И, как для нас самих, для наших семей, так и для развития бизнеса. То есть большее количество наших гостей, наших клиентов может воспользоваться этой процедурой. А, к сожалению, в процессе жизни мы сталкиваемся с различными ситуациями, которые... Uh, влияет на наше эмоциональное состояние, на наше физическое в итоге состояние, и определенное давление создает. Uh, развивая эту мысль дальше, uh, мы можем наблюдать, что у многих людей видоизменяется форма спины а это проявляется как например дисбаланс левой и правой стороны диспропорция одна сторона выше там где лопатки другая ниже у многих искривления в позвоночнике формируются то ли с детского возраста то ли уже во взрослом возрасте тоже это может быть а бывает, когда сверху и снизу в области поясницы у нас э, впадина, да, э, такой чрезмерный лордоз, а в области грудной клетки чрезмерный кифоз, такая как будто бы горбатая спина получается. И считается э, китайскими традиционными специалистами, что Уход, забота о своей спине, это забота о своей жизни. Считают китайские традиционные специалисты то, что если спина утолщается на один цунь, это совсем чуть-чуть на самом деле, то жизнь укорачивается на 10 лет. Поэтому в Китае очень многие люди обращают внимание как раз таки на состояние своей спины, ходят в различные косметологические кабинеты для того, чтобы улучшить состояние спины и тем самым воздействовать как на все наши внутренние органы, так и улучшать состояние внешнее. Да, поэтому такое воздействие на спину Это не просто поводить по спине, да, можно сказать Это не просто сделать массаж Это улучшить и качество своей жизни состояние своего здоровья и продлить жизнь Сейчас лето, и мы минимальное количество одежды носим. И многие девушки, женщины любят носить одежду, которая оголяет спину. Но часто бывает, что формы спины не совсем привлекательны Также же, различные высыпания угри прыщи все это конечно же портит визуальную картинку поэтому часто девушки стесняется это делать и наоборот закрывает себя больше 啊, и смотрите, очень интересно то, что на спине находятся проекции наших внутренних органов. И по состоянию спины в разных ее частях можно определить, как чувствуют наши внутренние органы себя. Например, только что лектор показывала, что первая ладошка, которую мы кладем... Примерно от шейного, седьмого шейного позвонка отвечает за состояние легких, то есть показывает это состояние. Вторая ладошка чуть ниже ⁇ это состояние сердца. И третье – это наша печень. И сейчас я нанесу на спину масло, масло фохол, массажное масло. 大家看一下，是不是我是两个探头同时操作？И вы <音> видите, <音> наверное, да, заметили, что у меня в руках две насадки сейчас？那有的朋友会说了，老师，两个探头操作，一个探头能不能做啊？И естественно <音> вопрос может возникнуть, а можно ли с помощью только одной насадки это сделать？一个探头也可以做，两个探头呢，它会更方便、更快，而且更舒适。 Конечно же можно, просто две насадки, естественно, это двойной эффект, это быстрее, это эм, более удобно. Воздействуя таким образом, с помощью ультразвуковой насадки мы делаем спину немножко можно сказать, тоньше, да, мы устраняем вот эти наслоения, которые образовываются. А, вот это первая зона, самая верхняя, посмотрите внимательно, это область наших легких. То есть посредством такого воздействия мы влияем одновременно на свои легкие. По традиционной китайской медицине легкие очень связаны с нашей кожей, состоянием кожи и также состоянием волос. Поэтому можете у себя да, посмотреть, если у вас с кожей проблемы, если особенно в этой зоне высыпание, различные угри, расширенные поры, это говорит о том, что функциональность легких понижена. <соединяющие> а вот ниже, смотрите, я спускаюсь, это эм, область, зона печени. От <соединяющие> И часто эта область у людей выпуклая То есть такой горб небольшой образовывается Или может быть даже большой Также если на теле в этой зоне в принципе по спине Есть такие маленькие красненькие пятнышки Это говорит о том, что функциональность печени понижена также такой диагностикой самой диагностикой состояния печени может быть анализ своего сна. То есть, если вы поздно ложитесь спать и это происходит довольно часто, если бессонница мучает, то значит состояние печени. <миссионный> <лю tiếp> uh, ухудшается. Также печень связана с глазами, поэтому если ухудшается зрение, если ощущение дискомфорта в глазах рези, может быть, сухость глаза, это тоже имеет отношение к печени. ,アイ不やは Помимо этого, печень влияет на наш характер. Очень интересно, потому что если, человек, если у человека проблемы с печенью, он становится очень раздражительным, он становится э, с характерным таким взрывным характером, когда он часто нервничает, даже, может быть, по незначительным поводам. Когда понижается функциональность печени, и если даже добавляем желчный пузырь, то начинает проявляться... Эм, различные проблемы с кожей. Поэтому давайте разберемся еще 呃, раз, тут сделаю акцент на том, что помимо того, эм, когда мы делаем эстетическую косметологию спины она становится более ровной, более тонкой да, без этих рельефов ненужных что же еще мы получаем? мы получаем хороший сон да? многие люди мечтают о хорошем сне потому что а, плохо спят да, логично. Um, улучшается состояние кожных покровов на, на территории всего нашего тела. Uh, также uh, уходит головокружение, да, и uh, боли в области головы. Также после такого воздействия мы, мы видим а, очень яркие улучшения а, в состоянии позвоночника и конкретно в области шейного отдела позвоночника, если есть здесь а, грыжи, патрузии, то а, возможно очень качественное улучшение ситуации а <говор> это происходит за счет того, что эм, улучшается доставка кислорода в головной мозг, то есть улучшается проходимость вот этой зоны, также улучшается микроциркуляция, обменные процессы, и больше кислорода питает наш мозг, мы лучше себя чувствуем, мозг более эм, такой активный становится, да, ясный, и это, конечно же, не может не радовать. 那同时还能预防颈部淋巴结肿大以及长痘痘面部。также это профилактика застоев лимфатической системы, и на лицо это воздействует очень хорошо, и многие девушки хотят добиться этого, когда очень ровный, красивый тон лица。同时对于女性的乳腺问题也有很好的调节的，因为我们这个位置。 是它乳腺的一个反射区。А также вот здесь, 呃, где сейчас я делаю массаж 啊, в области ближе к подмышечной впадине, 呃, происходит влияние на молочную железу у женщин. То есть, если у вас есть какие-то проблемы, это также будет 呃, хорошим источником улучшения состояния и также профилактики.那同时，还能够预防老年痴呆以及心脑血管疾病的。 а, такое воздействие – это профилактика старческого слабоумия и заболеваний сердечно-сосудистой системы, различных застоев в сосудах, что сейчас очень актуально, многих людей наблюдается. Это область, вот сейчас видите, да, это зона сердца, поэтому здесь мы а, лечим, да, заботимся о своем сердечке. А вот в этой зоне, смотрите, где я сейчас показываю область сердца, у модели есть сильные покраснения, такие характерные особенности, которые показывают, что уделить внимание сердцу нужно больше. То есть там есть какая-то проблема. 所以他是最近心火比较旺，而且容易是睡眠质量不好，还容易做梦。哎，它 влияет на сон тоже， тоже влияет на сон и влияет на количество сновидений。если мы видим много сновидений и нам часто снятся сны, то мы не высыпаемся, да? это влияет негативно на всю нашу активность в течение дня。那对于一些脸上容易长痘痘。 если у людей проблемы со стулом, если часто и запоры, что тоже часто включается в силу не очень хорошего питания, возможно наследственность, у каждого по-разному, в принципе, то вот такое воздействие может устранить запоры. Um, и В принципе, меридиан uh, и наш орган, такой как легкий и uh, толстый кишечник, они взаимовлияют на друг друга. Это такая пара очень близких отношениях, которая состоит, и если с одним органом проблемы, то это переносится и на другой, и наоборот. Поэтому, если мы влияем на зону легких, на верхней части спины, то автоматически влияем на состояние толстого кишечника и помимо этого на состояние лица. Потому что если кишечник забит, если не происходит нормальное опорожнение, скапливаются токсины, это проявляется в виде прыщей на лице. если мы проводим танту мы Угу. И э, с практикой вы сможете чувствовать, в каком месте застой. Когда вы будете проводить э, насадкой по спине, вы сможете ощутить э, некоторые э, отличные от другого, от других зон ощущения, которые будут сигнализировать о том, что именно в этом месте застой. Да, если э, позвоночником какие-то затруднительные ситуации, если искрыл позвоночник, если другие какие-то моменты, то воздействие на всю спину поможет также это исправить. Также это влияет на гормональную систему нашего организма. Улучшается баланс и гармония гормонов. А что касается той ситуации, которую вначале рассказывала, да, про нараст это наслоение в области седьмого шейного позвонка, здесь просто ощутимый очень классный эффект наблюдается при регулярном проработке. Поэтому очень радуюсь, что специалисты потрудились и создали такое а, уникальное, такое классное дополнение к биоэнергомассажеру. А появился а, Бэм нового поколения такой функциональной ультразвуковой насадкой. Да, мы можем в домашних условиях а, использовать техники Яншен и одновременно оздоравливаться, и становиться красивыми, еще более красивыми, конечно. вот такие движения, да, видите, которые я делаю достаточно с усилием, да, но не переусердство, пере пере помогут а, устранять жировые отложения, жировую клетчатку в этой области. И спина постепенно будет становиться все более ровной и все более тонкой, можно так сказать. И поры, если они у вас расширены на спине, что также часто случается, будут постепенно а, закрываться до а, комфортной нормы, и этих пор не будет видно, не будет расширенных пор. И состояние спины такое будет как в молодом возрасте совершенно. Очень гладкая, очень привлекательная спина. Но, если мы, -то вести, то да, это не может не радовать, потому что на самом деле каждый человек хочет быть красивым, даже если он об этом не говорит. А красота спины, хорошая останка, да, все это связано, поэтому делайте такие массажи. Если мы, 我们相对应的器官以及它的脏腑的功能也会越来越好。А со временем будут улучшаться функционал внутренних органов. И так как внутренние органы влияют друг на друга, они будут взаимо выздоравливать друг друга.比方说，我们经常去做背部的时候啊，它对我们上呼吸道有一个很好的调节作用。И что, а Особенно актуально сейчас улучшается проходимость дыхательных путей, функциональных дыхательных путей и различные проблемы с верхними и с нижними глубокими да, дыхательными путями. Будет все лучше. Если у вас в окружении есть люди, которым это актуально, подумайте о них, расскажите им об этом. Потому что, на самом деле, редко где можно встретить вот такой способ оздоровления. И если человек, возможно, человек даже не задумывается о том, в каком состоянии его спина, и не понимает, насколько это важно – и не знает, какие, собственно, методы можно использовать для того, чтобы улучшить состояние своего организма. А вы можете подсказать ему очень простой, очень комфортный метод. А, вы знаете, за один раз даже очень хорошего такого направленного воздействия можно улучшить сон. То есть после первой же процедуры человек может начать спать нормально. 心, 天井. 天井. 天井. Mm -hmm. А также после одной процедуры можно улучшить и а, минимизировать болевые ощущения в области шейного отдела позвоночника. Да? Часто у нас шея затекает, мы сидим... Не в очень удобном положении, сидячая работа все это влияет на шейный отдел позвоночника mm -hmm. происходит а, процесс а, м, а, связанный с молочной кислотой расщепление молочной кислоты что а, м, влияет на устранение болевых ощущений в мышцах, на расслабление мышц и на комфортное состояние, когда мы себя расслабленно чувствуем, а не сжато, зажато. Происходит э, раскрытие э, каналов как кровеносной системы, так и энергетической системы, которая пронизывает наши внутренние органы. Um, и позволяет uh, комплексно да, чувствовать себя хорошо. <вот> <просы> uh, и постепенно выравнивается поверхность спины, постепенно все процессы и uh, вся наша жизнедеятельность она перестраивается. И мы можем заняться э, интересными, интересующими нас делами, не отвлекаться на состояние здоровья и чувствовать себя отлично. Мы попросим сейчас поднести камеру поближе, чтобы показать спину. Давайте посмотрим сейчас на... Давайте посмотрим сейчас на левую, на правую сторону на спине. Обратим на это внимание. Ага, мы видим, что, э, надеемся, что вам видно, э, жировые отложения с левой и с правой стороны сейчас неравномерны. То есть э, с левой стороны меньше вот эта складка в области шеи оказалась. ,这边的肩膀 ага, и плечи сейчас э, не на одном уровне, то есть левое плечо стало ниже, не так близко вот так подтянуто к шее, а правое чуть выше. И, а на лопатке обратите внимание, а, с правой стороны лопатка чуть выше, более выпуклая, мы видим ее, да, видите, этот выступ. А с левой стороны, как бы вровень со спиной идет. А давайте ниже посмотрим область сердца. То же самое, с правой стороны чуть выше, с левой чуть ниже. А, вот эти покраснения, не бойтесь, не переживайте по этому поводу, это нормальное явление, они постепенно сходят, эти покраснения, но они являются как э, своего рода диагностом, который показывает, в какой области проблема. И как раз в области сердца и печени больше всего этих покраснений, что указывает на э, проблему в этих органах. Если говорить и тесняться терминами китайской традиционной медицины, то огня больше в этих органах. То есть он чрезмерно присутствует здесь. Нужно выводить огонь. Это может влиять на... Работа сердца а, может влиять на эм, эмоциональное состояние, на настроение, когда оно нестабильное, прыгает вот, то вниз, то вверх, человек чувствует себя нестабильно. Поэтому с помощью такой насадки вы можете не только оздоравливать себя, но и проверять, а в какой же зоне все-таки проблема. На что нужно обратить внимание? <ес> это такой прибор, который обладает очень большим спектром функционала. И а, вы сами, когда будете пользоваться им, вы сможете обнаруживать все новые и новые методы, способы, подстраивать их под себя, потому что невозможно все охватить и все рассказать, плюс к этому у каждого человека своя а, и жизненная история, да, и ситуация по телам, поэтому у каждого может свой быть уникальный а, способ воздействия но это не говорит о том что нужно забыть о э, базовом массаже да, который выполняется с помощью перчаток в комплексе конечно же использовать если и такой метод э, использовать и добавлять сюда ультразвуковую насадку то э, еще лучший эффект вы получите 后悔的这台仪器，我拥有的再早一些多好。嗯哼，而 люди， которые не воспользуются этим методом，哦， как же они будут жалеть， особенно если взять людей， которые используют массаж регулярно， потому что разница будет разительная。那现在呢，赶紧行动起来，可以找你带你来的朋友，或者是找分公司，或者找代办处去了解一下我们的仪器。 и если вы заинтересовались, вы можете обратиться к людям, которые вас пригласили на этот эфир, также в наши представительства, либо филиалы. Можете написать в Инстаграме сообщение, и вам расскажет, каким образом можно приобрести данный прибор. На этом наш сегодняшний эфир по эстетической косметологии спины подходит к концу.